Компания Redefine ⁇ это компания, которая раньше была Look at Media. И, собственно говоря, за нашу историю мы сделали достаточно много разных медиа медиапроектов. Среди них был сайт Look at Me, Furfur, Hobson Fears. Вот. Но на сегодняшний день Redefine объединяет три uh, проекта — это The Village, Vandersin и Сплетник. Uh, собственно говоря, сегодня я вам хочу рассказать про то, как вообще в современном мире digital media могут зарабатывать деньги uh, и что вообще происходит с точки зрения именно бизнес-модели digital media на сегодняшний день. Так, главное теперь вниз. Uh -huh. Вот Презентация называется «Где деньги? Альтернативные источники денег в издательском бизнесе». Эту презентацию мы делали вместе с нашим executive-креативным директором Марией Гельман. И, в общем-то, версия, которую я сейчас вам буду рассказывать, это немножко упрощенная версия доклада, который мы делали на мероприятии, которое организует Native Advertising Institute в Берлине. Есть Native Advertising Days, это конференция про нативную рекламу, где люди, которые занимаются медиабизнесом, обсуждают, собственно говоря, нативную рекламу, то, как она меняется, как она развивается. Вот. Что еще? Да, там входит в структуру сейчас Redefine. Помимо трех диджитал-изданий у нас есть еще бренд Wave и Event Lab. Brand Wave — это аналитическое и креативное агентство, а Event Lab — это наше внутреннее агентство, которое делает мероприятия. Ну и, собственно говоря, да, там наша суммарная аудитория — это 9 миллионов уникальных читателей в месяц. То есть с учетом пересечений наши проекты посещают 9 миллионов человек, что ну, на самом деле достаточно много. Вот. Что вообще касается диджитал-рынка российского, то он в этом году должен вырасти на 14%. И казалось бы, что это очень хорошо, но история в том, что, во-первых, да, в этот рост входит поисковая реклама, в этот рост входит программатик реклама, в этот рост входит видеореклама. С одной стороны, и паблишерам от этого роста остается всего процентов 5 да, там, на те продукты, которые у них есть. Но при этом э, тот же самый Яндекс, Mail, Google и Facebook растут намного быстрее, чем вот этот вот рост рынка. И на самом деле э, Яндекс, Mail, Google и Facebook, они съедают очень быстро долю рекламы, и классическим паблишером остается все меньше и меньше денег. То есть если мы посмотрим на ту часть рынка, за которую борются издательские дома, то она как раз-таки не растет, а сокращается. Поэтому все начинают думать над тем, каким образом можно заработать деньги, если не рассматривать чисто рекламную модель. Собственно говоря, как главный вопрос, который у всех встает, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, Яндекс.Дзен и тому подобные сервисы – это друзья или враги для классического паблишера. То есть, с одной стороны, эти сервисы дают тебе аудиторию, дают тебе дополнительные возможности с своей аудиторией работать, но при этом они у тебя пожирают рекламные бюджеты очень быстро и баланс сил, да, там сейчас, конечно же, не в пользу паблишеров. Собственно говоря, да, там какие сейчас есть варианты заработка для медиа и, то есть, все вообще варианты заработка для медиа можно классифицировать по трем вот этим типам. Ты можешь продать рекламу, ты можешь продать контент, ты можешь продать сервис. Соответственно, продажа рекламы – это классическая рекламная модель, продажа контента – это подписка, продажа сервиса – это когда у тебя какой-то возникает сервис да, там внутри медиа, и ты продаешь людям доступ к этому сервису, условно да, там, размещение объявлений, либо каталог ресторанов и кафе и тому подобное. Что мы еще видим? На 10% падает классическая дисплейная реклама. Когда я говорю дисплейная реклама, это баннеры. То есть классические баннеры падают на 10%. Частично это восполняется ростом программатик-продаж, но в целом с классическими да, там, баннерами, даже с учетом того, если мы будем считать, что программатик – это тоже часть классических баннеров, с этим сегментом выручки у всех либо уже есть проблемы, либо эти проблемы намечаются в самое ближайшее время. В чем подвох программатика? Компенсировать выпадающие доходы от продажи классических баннеров возможно за счет программатика при одном условии. У вас должна быть очень большая аудитория, и у вас должна быть высокая частота визитов у этой аудитории, и вы должны иметь очень большой инвентарь. То есть, если мы посмотрим, например, на наш издательский дом, то у нас с точки зрения программатики хорошим потенциалом обладает только сплетник, потому что это массовое издание, на которое ходят достаточно много людей, и они ходят регулярно и генерят очень много показов. И за счет этого да, там у нас Экономика позволяет нам продавать программатик, и у нас есть для этого, с одной стороны, объем, с другой стороны, стоимость показа позволяет нам неплохо зарабатывать при CPM в районе 80-90 рублей. При этом ну, там, в классическом дисплее CPM, конечно, больше, чем в программатике на сегодняшний день, и мы там зарабатываем там, 400-500 рублей, иногда даже 800 разница, то есть практически в 10 раз. А, какие есть еще варианты, да, помимо программатика, для того, чтобы зарабатывать больше и каким-то образом подстраховаться на фоне падения классической баннерной рекламы? А, это нативная реклама. Про нативную рекламу все говорят уже очень давно, и в целом ну, в следующем году будет условный юбилей нативной рекламы в России, то есть мы впервые сделали классический нативный проект в 2010 году. И в 2020 году летом будет 10 лет, да, как там в том или ином виде мы занимаемся нативкой. Но с нативкой есть проблема, потому что с одной стороны рекламодатели хотят все время все больше и больше KPI, то есть они хотят, чтобы как можно больше уникальных читателей посмотрело эту нативную рекламу, при этом у каждого медиа, условно, есть порог, ну, того, сколько человек могут прочитать одну статью, а дальше ты вынужден применять какие-то, да, там, технологии для того, чтобы привлекать дополнительную аудиторию. Опять же, это могут быть соцсети издания, это могут быть какие-то партнерские истории, когда несколько медиаплощадок объединяются для того, чтобы сделать совместный проект, но все это в итоге тоже стоит денег и снижает маржинальность, то есть условно вроде большой бюджет, но с точки зрения того, насколько вообще это прибыльно, да, там история становится все менее-менее интересной. И плюс читатели, они устают от однотипной нативки, и ты должен все время придумывать что-то новое, то есть это такая бесконечная машина по производству новых типов нативной рекламы, и люди очень быстро устают и теряют интерес к тому, что ты там придумал буквально полгода назад. Там... В качестве примера могу там, не знаю, привести тесты. То есть пару лет назад аудитория очень любила тесты. Все их проходили, все их шарили. В 2019 году спецпроект в виде теста, он, конечно, уже выглядит сомнительно достаточно. Но появляются какие-то новые механики. Например, там чек-листы. У нас сейчас вот запустили мы спецпроект, в котором есть механика чек-листа. И он дико популярный, потому что все любят чек-листы. Но понятно, что там уже следующим летом нужно будет придумать снова что-то новое, потому что все устанут от чек-листов. А, продавать контент а, в России есть проблема с тем, чтобы использовать paywall, то есть когда ты думаешь про то, не сделать ли мне подписную модель или не сделать ли весь мой контент платным ты сразу понимаешь, что, скорее всего, на российском рынке это не получится. Потому что, во-первых, у читателей нет денег. То есть последние пять лет жители России стремительно беднеют, и все больше процентов доходов уходит на еду и люди все меньше и меньше готовы тратиться на что-то, ну, что, что не является чем-то обязательным для них. И в целом, если, например, еще в области аудиостримингов и <coughs> сериалов и какого-то on-demand видео, есть возможность собрать какую-то аудиторию, да, там, которая бы за это платила, то у медиа с этим совсем плохо дело обстоит, а если только мы не говорим про медиа, которые направлены на бизнес-аудиторию, то есть когда работодатель платит за то, чтобы сотрудник пользовался чем-то. То есть условно есть в России издательский дом «Актеон Медиа», который выпускает журналы и сайты, главный бухгалтер, там, генеральный директор, завхоз и тому подобное. То есть у них порядка 80 наименований узкопрофессиональных специализированных журналов и веб-сервисов. И у них все супер с подпиской. У них там гигантский просто оборот. Но это история, когда за это платит компания и когда эти издания помогают людям в какой-то узкой специализированной области. Дальше. Вторая проблема. Это копирайт. То есть в России невозможно эффективно защитить свой контент. То есть если вы сделаете какой-то хороший действительно контент под пейволом, он станет публично доступным быстро. И практически отсутствуют механизмы для того, чтобы с этим бороться. Там, в качестве примера существует телеграм э, канал который берет э, рубрику «Виллэдж, как все устроено» и без э, вообще каких-либо наших копирайтов просто бахает эти истории у себя. А, и пока единственное, что нам удалось от них добиться, то, чтобы они хотя бы картинки не воровали, иллюстрации, фотографии. Вот. А, да, там больше ничего нам э, не удалось с ними сделать. Ну и у многих наших коллег тоже есть проблемы с охраной контента. То есть у людей сложилось, собственно говоря, мы переходим к третьему пункту, у людей в России сложилась привычка да, там, и понимание того, что в интернете все должно быть бесплатным и доступным. В целом идея неплохая, но с точки зрения медиабизнеса, конечно, тяжеловато в таких условиях, потому что... Если никто не хочет платить, то непонятно, да, там, за какой счет это все делать. А, сервис. А, с сервисами тоже есть некоторая сложность. Она заключается в том, что если вы сделали хороший сервис, то он съест ваши медиа. А, то есть суть дела в том, что если у вас условно есть городской портал, который появился на базе какой-нибудь городской газеты то если вы на нем сделаете действительно хороший сервис объявлений, то он в какой-то момент станет намного больше, чем вся ваша новостная часть. И, собственно говоря, делать новости становится достаточно бессмысленным, потому что намного дешевле и эффективнее продолжать развивать сервис, а часть, которая, собственно говоря, медийная, она начинает мешать. Потому что сервис, он обычно для всех, и он обеспечивает большой охват аудитории достаточно дешево. А медиа направлена на все-таки специфическую аудиторию. И а, проблема в том, что так как медиа общается с конкретной аудиторией, а сервис общается со всеми, то в какой-то момент при определенном развитии сервиса медиа сервис вступают в конфликт, и с точки зрения экономики намного выгоднее делать сервис становится. То есть вы просто уходите в другой бизнес. И, в общем-то, то же самое да, там с листингами, например, кафе и ресторанов. Да, там хорошо сделанный сервисный листинг кафе и ресторанов предполагает, что там есть все кафе все рестораны в городе, и люди могут выбрать, куда им пойти, а владельцы мест могут платить за какое-нибудь да, дополнительное промо. А Если вы делаете гид по кафе-ресторанам и ресторанам с медийным уклоном, то вы делаете какую-то выборку, да, там, исходя из там, вкусовых предпочтений редакции и вашего вообще в целом представления о прекрасном. Но узкая да, там, курированная выборка в корне противоречит максимально широкой выборке всего вообще, что существует. И в какой-то момент нужно будет выбирать все-таки, что, что вы хотите делать. Как мы с этим всем да, там, боремся и что у нас вообще происходит в издательском доме? Ну, Во-первых, мы в этом году потеряли 10% прямых продаж дисплейной рекламы, то есть классические баннеры, но нам удалось эту сумму денег полностью перекрыть за счет роста программатика. С программатиком... История такая, что в данном случае я говорю про RTB, это Real-Time Bidding, это открытый аукцион рекламный, то есть программатик делится на RTB и на PMP, это Private Marketplace. То есть RTB это открытый аукцион, когда... Условно, у вас есть робот, который продает рекламу, а со стороны клиента есть робот, который покупает рекламу, они в течение доли секунды каждый раз договариваются и заключают сделку на показ рекламного баннера. А PMP работает по-другому, это private marketplace, это част частный marketplace. Там суть дела в том, что вы с клиентом договариваетесь, что они у вас условно там, на 3 миллиона в год купят рекламы, которая будет показана определенной аудитории. Дальше ваш робот и их робот выполняют предварительно заключенную сделку, где определены параметры цены аудитории. А в RTB цена каждый раз в процессе сделки определяется, и вы можете только коридор задать, то есть там не дешевле там, 50 рублей, например. Вот. И, соответственно, в данном случае у нас PMP все-таки попадает в прямые сделки, а RTB — это чистый программатик. И, ну, в общем, если сильно не вдаваться в подробности, то в этом году нам удалось за счет новых технологий продажи рекламы покрыть падение 10% в области старых концепций продажи рекламы баннерной. Но понятно, что в следующем году да, там нас ждет еще более сложная задача в плане роста автоматических продаж. Вторая важная вещь. 55-60% денег мы сейчас получаем от нативки, и мы выросли на 5% в этом сегменте к прошлому году, но проблема в том, что в нативной рекламе маржа ниже, чем в баннерах, потому что вам нужно придумать проект, написать текст, снять фотографии, либо заказать иллюстрации. Потом, соответственно, вы можете в какой-то момент с клиентом решить, что вам нужен наиболее высокий и у вас часть денег уйдет на дополнительные промо в Фейсбуке или в Инстаграме. С баннером все просто. Да? Там он пришел, вы его поставили, вам заплатили деньги, у вас нет никаких дополнительных операций. В нативке много дополнительных операций, маржинальность падает. И, соответственно, третья важная да, там история ⁇ это альтернативные доходы, которые составляют у нас там, от 5 до 10%. Это мерч, всякие футболки, шапки, кружки. Это франшизы у которые мы продаем в регионы. Это мероприятия консалтинг разный вот и вот эта вот часть номер три она там для нас сейчас наиболее перспективная собственно говоря поэтому мы в этом году выделили внутри два агентства отдельных это Event Lab и Brandwave которые да там в следующем году по, на, по нашему плану должны будут зарабатывать намного больше чем 5-10% от оборота и собственно говоря я думаю что у нас удастся это сделать Собственно говоря, размышляя да, там, о будущем, мы понимаем, что медиа, да, и концепция медиа в 2020 году она уже выглядит не как платформа, да, там и средства доставки контента, а как скорее какая-то аудитория и Именно не вокруг возможности доставки контента строится концепция, а вокруг конкретной аудитории. То есть если раньше медиа, да, там это было, ну, попросту говоря, газета, это медиа. Да. Там вот у вас есть типография, станок, вы печатаете газету, и, соответственно, именно возможность печатать и дистрибутировать эту газету дает вам возможность создать медиа. То сейчас медиа, по сути дела, это аудитория этой газеты, и вы можете с ней взаимодействовать как через бумажный носитель, так и через сайт, либо в оффлайне в рамках каких-то мероприятий, и все-все-все, да, вся, вся история строится именно вокруг этой аудитории. Собственно говоря, если мы да, там, начинаем рассматривать концептуально медиа не как конкретный носитель, а как аудиторию, то дальше логичное решение – это продавать не доступ к аудитории, а продавать знания об аудитории. И это дает некоторые преимущества перед сервисами, потому что условно да, Яндекс или Фейсбук могут обеспечить намного более дешевый и быстрый доступ к нужной аудитории, но они не могут обеспечить понимание этой аудитории. То есть там рекламодатель должен полностью разбираться с тем, что рассказать этой аудитории, что волнует эту аудиторию, как вообще с ней работать. И когда мы говорим о медиа, да, там, то хорошее медиа, оно хорошо знает свою аудиторию, оно понимает, как, каким должно быть сообщение и как оно должно быть упаковано, чтобы быть максимально эффективным. Это я предлагаю всем вообще сфотографировать, кто планирует что-то зарабатывать на медиа и контенте, потому что это денежная бинго, так называемый redefine checklist, и этот чек-лист включает в себя все э, хоть сколько-нибудь значимые варианты э, того, как вы можете зарабатывать деньги. Собственно говоря, пойдемте по порядку, с, сверху, слева. Paywall, ну, собственно говоря, подписка, да, там он бывает soft и hard, то есть, соответственно, жесткий и мягкий. Жесткий Paywall — это когда вы заходите на сайт, там написано там, «Здравствуйте, введите вашу кредитную карту», и потом вы увидите, что здесь происходит. А, мягкий по его, это когда вы можете там одну, две, три статьи в месяц читать, например, либо вам там друг может присылать ссылку, чтобы вы могли прочитать какую-нибудь статью. А, и, ну, то есть у вас есть возможность хоть как-то с контентом познакомиться. А дальше двигаемся. Донешины, собственно говоря, когда вы с людей не берете деньги за доступ к контенту, а говорите, что... А наша прекрасная медиа не сможет существовать без вашей поддержки, поэтому давайте скинемся немного. А, ну, в России этим занимается медиазона, этим занимается проект «Такие дела». Отчасти можно считать, что подписка на дождь – это скорее ближе к, дон к донейшнам, потому что дождя большинство да, там, важного контента бесплатное, а, но люди все равно скидываются на то, чтобы он как-то существовал. Дальше, соответственно, product reviews. Это наиболее близкая аналогия, это телемагазин, знаете, магазин на диване был раньше. Вот Сейчас многие медиа делают у себя внутри такой магазин на диване совместно с какими то e-commerce проектами и получают деньги за счет того, что их e-commerce-партнер выплачивает им комиссию с продаж товаров, которые продаются в рамках подборок на сайте. Ну, нативная реклама, с ней все понятно. Дальше, аудио-видео продакшн. Ну, собственно говоря, если вы делаете у себя да, там, подкасты, или если у вас есть студия, там, у вас радиостанция, или если у вас есть возможность снимать видео, то почему бы вам да там не делать это для ваших заказчиков и партнеров вместо того, чтобы использовать эту инфра инфраструктуру только для производства своего контента. И поэтому многие медиакомпании, у которых есть инфраструктура для производства аудио- и видеоконтента, они начинают продавать свои услуги как продакшены. Ну Дальше, соответственно, дисплей. Это классическая баннерная реклама и программатик, про что я вам да, там рассказывал, что там баланс меняется и автоматические продажи вытесняют продажи, когда люди просто продают этот тип рекламы. А дальше интересная вещь – это Мембершипы и клубы, то есть это членские организации, то есть люди платят не за то, чтобы получить доступ к контенту, за то, чтобы стать частью клуба, и, соответственно, вы получаете возможность там, участвовать в каких-то закрытых мероприятиях, вы получаете возможность написать вопрос, например, редактору издания, то есть члены клуба могут спросить лично у редактора рубрики «Еда» про то, куда им пойти поужинать в этот день. Ну и кучу таких мелких каких-то приятных штук, которые являются бонусами для тех, кто внутри клуба издания. При этом контент продолжает оставаться общедоступным. Дальше сервисы — это, может быть, какая-то история с образованием, с поездками, какая-то аналитика дополнительная. Мы, например, да, там в области сервисов сейчас планируем тоже активно экспериментировать в следующем году. Дальше, соответственно, подписки, но подписки в данном случае — это не… Подписка на издание, которое дает доступ к контенту в случае с Playwall, это скорее подписки на email-рассылки, и они могут быть либо платными, либо, например, подписка бесплатная, но в ней внутри реклама есть или спонсор какой-то. Следующая история – это Data Research, то есть данные исследования. Собственно говоря, да, там много работы со своей аудиторией, вы ее хорошо понимаете, и, проводя дополнительный какой-то объем исследований, вы потом продаете данные о вашей аудитории и результаты этих исследований маркетологам ваших партнеров. Следующая ячейка — это e-commerce, то есть, соответственно, онлайн-коммерция. Тут все понятно, да, там вы просто делаете какой-то интернет-магазин у себя, продаете товары разные. Тут вот снизу, да, кстати, в некоторых случаях есть примеры, в некоторых случаях нет примеров, если вас что-то из этого да, там заинтересует, потом на этапе вопросов можете задать вопросы, я вам там какие-то примеры могу привести тоже. В частности, например, если мы говорим про индустриальные и массовые там, мероприятия, то в России, например, газета «Ведомости» основную часть своих денег сейчас зарабатывает на конференциях. То есть они на контенте практически да, там, ну, очень мало зарабатывают, а на конференциях они зарабатывают очень много. И то же самое там РБК, да, там они очень ну, серьезную часть их бюджета составляют конференциями. И последняя строчка, соответственно, Creative Advertising Studio – это когда медиа работает как креативное агентство, и да, там, мы в этой области тоже сейчас экспериментируем. Например, мы прошлым летом сделали креативную рекламную кампанию для сервиса Delivery Club про курьеров, которая вызвала очень большой резонанс. Вот, после этого мы сделали для них еще одну компанию, тоже как креативное агентство про ночную доставку. Сейчас у нас есть несколько клиентов, для которых мы работаем просто как агентство креативное. Вот. Дальше производство контента и лицензирование. Тут э, приходит в голову, соответственно, мама Хопинатана, да, там, которые работают как компания, которая производит контент и на заработанные деньги делают батинку. То есть они в области медиа не зарабатывают, зарабатывают за счет того, что у них есть контентная студия. Инфлюенсер-менеджмент — это работа с блогерами, и, соответственно, если медиа в какой-то области да, там, обладает хорошей репутацией и серьезной позицией на рынке, то Блогеры, которые в этой же области что-то делают, они да, там, охотно сотрудничают с этим медиа, и когда э, партнеру нужна какая-то помощь э, в организации большой группы блогеров или в работе с каким-то конкретным блогером, то самый простой эффективный метод да, — прийти в это медиа и получить э, комплексное решение вопроса. Вот. Это основные вещи, которые на сегодняшний день существуют в медиаиндустрии. И когда мы говорим о том, да, там, как какие-то медиа зарабатывают, практически нет ни одного медиа, которое бы было да, там, только в одной из этих ячеек. То есть все пытаются экспериментировать в нескольких направлениях, объединяют разные потоки денег. Собственно говоря, да, там, выбирая, какой из этих вариантов заработка развивать, нужно, ну, во-первых, использовать ваши преимущества, потому что у каждого медиа, да, там, у каждого проекта есть какой-то набор преимуществ всегда. Ну и легче всего развиваться в том направлении, в котором у вас ситуация лучше, чем пытаться что-то делать там, где у вас дела идут не очень. Второе правило – бизнес нужно строить на базе того, что у вас есть, потому что иначе вы не развиваете медиа, а просто создаете новый бизнес. А если вы создаете новый бизнес, то тогда проще всего забыть о том, что вы делали до этого, и просто построить с нуля новый бизнес. А получится намного лучше. Если вы хотите пытаться да, там дальше развивать медиа, то важно все время проверять, что вы делаете, и тут есть очень простое упражнение для проверки. Вы просто должны задавать себе вопрос, вы продолжаете все строить вокруг вашей аудитории или нет? Как только вы не можете ответить утвердительно на вопрос, продолжаете ли вы строить ваш бизнес вокруг вашей аудитории, значит, вы куда-то ушли в сторону, и вам нужно серьезно тогда подумать, не стоит ли вам просто сделать новый бизнес. Ну и, собственно говоря, да там разные примеры, ну, разных бизнес-моделей, про которые я вам говорил. То есть The Guardian, да, там, например, они делают мембершип, который строится вокруг того, что вы поддерживаете качественную журналистику, при этом контент у них, ну, в основной своей массе общедоступный, то есть это не по его, а это именно как раз такая смесь клуба и донейшенов. А, Тести это проект а, Басфида, а, проект про еду, и они очень успешны как а, e-commerce, а, они в какой-то момент а, год назад выпустили свою линейку кухонной утвари, потом они книги рецептов начали печатать, потом они начали а, продавать посуду, дальше они заключили договор с Walmart, это там крупнейшая американская сеть супермаркетов, и начали в офлайне продавать свои вот эти вот все ножи, там, кружки, вилки, кастрюли. И в итоге сейчас именно продажа товаров и продажа книг с рецептами приносит им в разы больше денег, чем реклама, и в целом выручка тести сейчас очень серьезное влияние на весь басфит оказывает. Нью-Йорк Таймс, да, там, они сделали сервис с путешествиями, и у них там есть путеводители, есть вариант просто тур купить, и они вот пытаются каким-то образом на этом зарабатывать. Вот там одно из скандинавских изданий, они сделали сервис, где вы можете подписаться на рассылку, которая вам позволит вести более здоровый образ жизни, похудеть и стать более спортивной. И издание да, там продолжает оставаться открытым, а вот эта вот рассылка, да, там, она как отдельный продукт продается за деньги. Вот наш пример, да, там, когда мы как агентство работаем, просто креативное агентство для delivery клуба, мы в местах, где люди тусуются ночью, сделали для них плакаты, на которых днем ничего не видно, а ночью в темноте они начинают светиться, и там появляется реклама, в общем-то. или, например, Вандерзин, да, там он выступил как ивент-агентство для бренда Монки и сделал серию мероприятий совместно с брендом Монки как ивент-агентство. Ну, и, собственно говоря, брендвейв, да, там это наше подразделение, которое занимается аналитикой и креативом. Еще раз да, там, хочу напомнить, что помните всегда про вашу аудиторию, потому что в момент, когда вы перестаете работать для вашей аудитории, строить весь ваш бизнес вокруг ядра вашей аудитории, стоит сразу в этот же момент подумать, не стоит ли просто сделать новый бизнес, который может быть прекрасным, но который при этом никак не будет связан с медиа, да, там, которым вы занимаетесь вот на этом у меня наверное все и мы можем каким-то вопросам перейти если они у вас есть говорить, да? говорили что Но надо в микрофон говорить. <связать> Добрый день еще раз. Так, вот, теперь есть звук. Вы упомянули, что в прошлом году вот были тесты еще популярны, да, с точки зрения коммерции, разумеется, да. То есть они были продаваемы, они были интересны рекламодателям. Сейчас что популярно, какая нативная реклама, какие проекты есть смысл как бы целесообразно вообще творить и чтобы они были продаваемыми? Ну, тесты, они опыту. не в прошлом году даже были популярны, они там последние где-то года 2-3, наверное, были популярными. И сейчас действительно люди от них уже устали, они хуже работают. И, как, вот, как я говорил, мы, например, нашли новую историю, которая классно работает, это чек-листы. То есть люди, людям сейчас нравятся чек-листы. То есть вот мы сейчас сделали спецпроект, где условно ты... Вначале проходишь небольшой тест, коротенький, и тебе дается чек-лист того, как тебе провести декабрь, чтобы к концу года подойти не совсем замученным, а в новогоднем настроении и вступить в Новый год полным силу и активным. Ну Вообще мы постоянно мониторим какие-то тренды да, там, в интернете, то есть, что людям нравится, чем они охотнее занимаются. Например, там, если мы еще дальше в прошлое отмотаем, то там 5-6 лет назад все очень любили творческие конкурсы, потому что когда у людей впервые появилась возможность придумать дизайн там, для упаковки или нарисовать какой-нибудь калаш или еще что-нибудь такое сделать, все с радостью ну, этим занимались. Но потом там, через год, где-то да, через два всем это надоело, и все стали намного хуже на такие вещи откликаться. Вот. Но при этом есть какие-то надежные железобетонные механики, типа там лотереи или чего-то подобного, да, там, в чем люди участвуют всегда радостно. То есть люди любят какие-то конкурсы с лотерейной механикой. Когда не надо ничего делать, надо просто да, там, вытянуть условный билетик и потом ждать розыгрыша призов. Эта штука надежно работает. Добрый день, скажите, пожалуйста, какими сервисами вы пользуетесь для того, чтобы максимально точно составить портрет вашей аудитории? Ну, мы пользуемся Google Analytics, мы пользуемся Яндекс Метрикой. Мы пользуемся ONZEIA, мы проверяем периодически срезы нашего ядра аудитории через data менеджмент платформы, в которых накапливаются данные о конкретных интернет-пользователях. Мы проводим опросы в торговых центрах, раз в год мы делаем большой опрос на 2000 человек, чтобы определить узнаваемость нашего бренда, определить отношение к нашему бренду и в оффлайне да, проверить то, что мы в онлайне видим. Плюс мы сейчас стали делать фокус-группы небольшие и глубинные интервью еще. То есть мы выбираем людей, которые являются типичным представителем нашей аудитории, Uh, и берем одного-двух таких ну, людей и делаем с ними интервью длинное, да, там, часовое, двухчасовое, выясняя вообще, что они думают о разных вещах, как они себя чувствуют. Uh, плюс сейчас мы еще внедряем систему гиперлокализированных исследований, когда у нас... Uh, Онлайн-опрос проходит, с э, старгетированный по айпишникам на какой-нибудь район города, и параллельно мы туда выпускаем нескольких исследователей, которые в квадрате там, 3 на 3 километра опрашивают людей, которые там находятся. А, вот. То есть мы очень-очень очень много ресерча ведем постоянно. У меня несколько вопросов. Во-первых, честно, может быть, мне даже немножко стыдно, но хочется поинтересоваться, почему произошел ребрендинг, если это так можно назвать. То есть вы раньше назывались «look at media. это первый вопрос. И как-то повлияло ли это на переформирование внутренности, структуры, и вообще что, что нам ожидать? Вот. Это первый вопрос, а второй задам после. Да, сейчас вернемся к слайду, который, ой, который объясняет эту часть. Ну, во-первых, да, там, почему мы назывались Lookout Media? потому что у нас все начиналось с сайта Lookout.me, и сайт Lookout.me мы запустили в 2008 году, по-моему, и... Собственно говоря, сайт Lookat.me у нас уже много лет заморожен, да, там мы перестали его развивать. Название компании было производным от сайта Lookat.me, во-первых. Во-вторых, если мы да, там посмотрим на название Lookat.media, то это ну, по-русски звучит как «посмотри на медиа». Вот, мы поняли, что достаточно уже смотреть на медиа, пришло время перепридумывать медиа и вообще медиабизнес, потому что мир ну, драматически изменился за прошедшие 10 лет. Поэтому мы решили, что, во-первых, мы откажемся от слова look at me в названии, во-вторых, мы откажемся от слова медиа в названии, и с точки зрения именно перепридумывания и движения вперед, Redefine очень классно звучит, и в целом внутри Redefine теперь не только медиа, то есть у нас есть Village Wanderzine и сплетник, а еще у нас есть event-агентство и аналитическое и креативное агентство. То есть это уже не в полной мере медиа-бизнес, да, там в его чистом виде. А... Во-первых, да. Во-вторых, когда мы выбирали название, мы решили, что там должно быть одно слово, потому что, когда у тебя два слова, а еще хуже, когда у тебя три слова, тебе очень трудно с этим экспериментировать, потому что, если мы возьмем, например, лук от меди и начнем его вот так крутить, то у тебя появится вариант media at look или там, look media at и тому подобное. То есть очень странные возникают комбинации слов, а когда у тебя одно слово, то ты можешь с ним экспериментировать, крутить его, вертеть. То есть, если мы здесь посмотрим, да, там логотип читается, да, ну, нормально, но при этом «Re» — вверх ногами, «D» — под углом, а в слове «Fine» как бы у нас «Fi» и NI они в, разную, в разные стороны перевернуты. И, например, когда мы делаем сейчас какой-то мерч, там, футболки или толстовки, то мы можем на рукаве написать Redefine, или здесь эти буквы раскидать. У меня, помню, кстати, футболка. Да, вот футболка Redefine. Футболка с футболкой Media, например, мы не могли так экспериментировать. Надо было просто вот так вот написать Media, потому что иначе начинался мес. Вот. Что еще по поводу Redefine? А, да, сейчас еще... Покажу последний слайд, чтобы закончить свою мысль. Вот, если вы посмотрите на мой e-mail, то это redefine.family. На самом деле у нас есть redefine.media еще, но redefine.media мы принципиально решили не использовать, потому что это как раз история не про медиа, а про семью, разных бизнесов, которые строятся вокруг определенной аудитории. Вот. Спасибо. Вот. Второй вопрос был как раз вот про семью, про разность и вот эту самость. Скажи, пожалуйста, а как вообще ну вот вопрос у меня в голове до конца не сформировался, конечно, но вообще очень разные медиа же. Вот, например, даже если завил лучше сплетник сравнивать, как вообще они в одной семье оказались и состоят, и как они между собой взаимодействуют? И есть ли какое-то вообще взаимодействие между ними, какой то там красная ниточка проходящая, может быть, проекты какие-то? Ну, во-первых, да, там сплетник к нам в семью добавился сравнительно недавно. И, по-моему, два года назад сплетник попал в, ну, внутрь нашей структуры. Но при этом, если мы отмотаем в прошлое, то как раз первую версию сплетника 10 лет назад мы рисовали. Это был у нас такой сторонний проект потому что мы в тот момент делали сайт Lookat.me, и мы хорошо очень умели делать UGC-контент и сайты, где пользователи играют значительную роль в жизни сайта. И, собственно говоря, когда «Сплетник» хотели 10 лет назад перезапустить, то к нам обратились, чтобы мы нарисовали для него новый дизайн и придумали да, там, механики того, как комьюнити там будет жить. А, ну, то есть Для нас это был просто сторонний заказ, но когда по прошествии там, примерно 8 лет сплетник э -э, попал к нам в структуру, да, какие-то из вещей заложены давно-давно, они в нем сохранились на уровне ДНК, поэтому нам было очень легко его да, там, немножко освежить и привести в состояние, которое да, там, нас на сегодняшний день устраивает. Аудитория там, конечно, не такая, как у вилладжа, ну, и тематика тоже другая, но при этом какие-то базовые принципы все равно соблюдаются, то есть я имею в виду то, что там ни на вилладже, ни на сплетнике не может быть никакой джинсы, вся реклама всегда помечена, а, нету никакой скрытой рекламы, редакция работает да, там, в соответствии с принципами э, качественной журналистики. Как бы это забавно не звучало, да, там, но даже табло и celebrity журналистику можно делать некачественно, можно делать качественно. То есть, когда мы там, берем комментарии с двух сторон, когда мы проверяем информацию, когда мы серьезно подходим к тому, что мы делаем, и к тому, какие в итоге ценности мы транслируем. Плюс в комьюнити на сплетнике, например, мы провели большую работу, объяснив членам комьюнити, что такое хейт speech и почему у нас этого быть не должно. Мы очень сильно последние там, пару лет работали над тем, чтобы не было агрессии в комьюнити, не было оскорблений в комьюнити чтобы, понятно, да, там, что когда мы говорим про звезд, говорим про селебрити, говорим про таблоидный проект, что там э, много все равно обсуждают их там личную жизнь, какие-то перипетии их жизни, но мы, да, там постарались максимально в конструктивном и в каком-то позитивном ключе это все настроить, потому что... Если мы, например, да, там, посмотрим на Телеграм-канал или посмотрим на какие-то другие комьюнити, где обсуждается личная жизнь или профессиональная жизнь звезд, там намного более грубо и агрессивно это все происходит. И э, я в целом там, тем, что сейчас на сплетнике происходит, скорее доволен, чем нет. Вот, и если мы посмотрим на базовую идеологию виллажа, сплетника или вандерзина, то эти три продукта друг другу, в общем-то, не противоречат, то есть какие-то основные ценности, да, там у редакций и у продуктов совпадают. Алексей, у меня вопрос по дисплейной рекламе возник. Значит, вы упомянули, конечно, что она падает, да, то есть продаж, там, процент вы должны назвать 10% падения. А вот мне интересно, как вообще вы продаете баннер да, по своему опыту в эпоху, когда все говорят, что ой, у меня и моих клиентов стоит отблок, они баннер вообще не видят. Как продавать? Как вы работаете с этим возражением вообще, продавая баннеры? Ну, смотрите, у нас какая-то часть аудитории пользуется отблоком, другая часть аудитории не пользуется отблоком. Соответственно, если да, там у вас стоит независимая баннерокрутилка, она считает, сколько людей да, там, этот баннер увидели. А, так как мы продаем по тысячам показов, а не по, там, по суткам или по неделям, то, в общем-то, количество Adblock с точки зрения продажи не влияет особенно. То есть мы, если мы показали там, тысячу раз баннер, то мы его показали. А дальше у нас стоит жесткий внутренний KPI по визибилити, то есть мы считаем показ только если баннер открылся в экране, который сейчас перед глазами пользователя, то есть некоторые засчитывают показы сразу, когда страница загрузилась, мы считаем показ только когда человек доскроллил до баннера. А плюс, если, например, иногда да, там человек доскроллил до баннера, но баннер медленно грузится, он его может проскроллить. И мы делаем еще поправку на какой-то процент людей, которые мимо баннера проскроллил, даже если баннер был вызван в момент, когда человек смотрел на то место, где этот баннер должен появиться. Вот, то есть, соответственно, высокая ну, максимальная визибилити плюс продажа по показам, оно, оно полностью ну, как бы убирает возражения по поводу блока. Но понятно, что это все там на ближайшие 2-3 года максимум, и дальше мы будем жить в эпоху как после баннеров. А есть. Там 100-500 методов э, заработка денег у нас потенциальных и уже работающих. Здравствуйте, можно задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот у региональных, например, Виллыш, региональный, Нижний Новгород, можно ли у него как-то узнать а, посещалку его? Потому что у них внизу Яндекс Метрика только общая, так понимаю, цифра. Uh -huh. а, и второй вопрос сразу же: за счет чего они, допустим, держат какую-то посещалку? Потому что в Яндекс Новости они не выходят, у них нет счетчика ли в интернет. Вот хотелось бы понять, а можно ли узнать действительно ли там, не знаю. А, Нижегородским рекламодателям есть смысл на них выкладываться, ну, какие-то новости uh -huh. выкладывать. И если действительно у них там хорошая посещалка, то за счет чего? В соцсети ну, только? когда приходит рекламодатель в наш региональный виллаж, любой, да, там, он получает доступ к Google Аналитике, либо к яндекс Яндекс.Метрике, и там может посмотреть данные а, по своему региону. Uh, то есть мы эти данные ну, как в открытом доступе даем, когда люди у нас рекламу покупают. Uh, плюс, если, например, какой-то спецпроект, у нас есть еще так называемый native dashboard, то есть uh, если мы запускаем с кем-то спецпроект, то есть страница, на которой видно, откуда люди на этот проект переходят, uh, в каком они там регионе находятся uh, и как они его читают, какой доскролл. Ну, и, и ход выполнения да, кипяев, как, каких-то параметров, которые мы договорились достичь. А... Как, как они вообще посещалку держат? Ну, ну, Во-первых, во там... люди из Нижнего Новгорода просто ходят почитать вилоч, потому что их интересует и локальный контент, и федеральный контент. И часть аудитории местной ходит на сайт, потому что им просто ну, интересно вирус читать в целом. Часть аудитории ходит на сайт, потому что там достаточно ну, хорошая подборка местных новостей и интересный местный контент, который привлекает людей с точки зрения того, откуда эти люди появляются, да, там, ну, как дополнительная промо обычно у нас в региональных виллджей выступают Instagram и Facebook. Инстаграм, скорее сейчас даже в большей степени. В Яндекс новостях нас нету, да, действительно. В Яндекс.Дзене мы есть, но не так, чтобы очень как-то активно там продвигались. Ну, то есть, получается, прямые заходы именно на сайт и соцсети? Прямые заходы и соцсети, ну, да. Ну, это, наверное, небольшое количество людей получается. Ну, как небольшое. Достаточно для того, чтобы в итоге получалось... То есть, суммарно, по-моему, сейчас порядка 5 миллионов у виллоджа охват. И там значительная часть – это как раз региональные Вилладжи тоже. Спасибо. То есть можно, конечно, больше людей пытаться к себе на сайт заманить, но тут вопрос в том, что очень важно, как я несколько раз уже сегодня говорил, чтобы это была понятная, четкая аудитория, потому что если условно вы хотите там всех горожан у себя собрать, без какого-либо да, понимания, по какому принципу это, эти все люди в аудиторию могут быть объединены, то вы проиграете всегда большому региональному порталу, Яндексу, там, Мэлру, Фейсбуку, которые позволяют ковровой бомбардировкой рекламной накрыть регион по очень низкой цене. И поэтому всегда лучше иметь меньше людей, но с четким пониманием, почему эти люди являются какой-то аудиторией, да там, что их вообще объединяет. Чем пытаться гребстеть отовсюду, да, там всех подряд? Особенно в этом плане опасен как раз Дзен и Яндекс Новости. Потому что некоторые региональные СМИ в погоне за цифрами начинают лупить Яндекс Новости, закачивая кучу людей со всей России и у них пропадает региональная, собственно говоря, составляющая. То есть вроде цифры большие, но если вы откроете статистику рекламодателя, он там видит, что у вас 70-80% — это какая-то федеральная аудитория абстрактная, вместо того, чтобы да, там, это были люди, которые именно у вас в регионе находятся. И с этой точки зрения лучше какие-то делать партнерства с региональными блогерами, какие-то обмены именно с локальными другими игроками на медийном поле, чем пытаться из сервисов типа Яндекс.Новости пылесосить всех подряд. Потому что в конечном итоге это вас подведет. Все? Больше нет вопросов? Ладно, спасибо.